Угу. Зовут меня Леонид Я из города Полтавы Мне 51 год Я решил сделать отзыв о компании Пелых О том, как я делал Делал свою поездку в Израиль По работе Ну, одно что скажу, ребята В принципе, мне понравилось Да, там надо пахать, конечно, работать Если хочешь заработать, да э, Что самое интересное Там, конечно, климат Это несравнимо, да. Приехали в январе только вышел с аэропорта, дышать свободно. Ну, как раз попали мы в сезон дождей. Тогда дожди, помню, первый раз, как попал, как с трансбоя накрыло. Это мрак было. Так что мой вам совет, если вы поедете, а вы поедете туда, я вам советую поехать. Если хотите заработать, едьте, конечно. То желательно, чтобы у вас все документы, сигареты, там, все было в пакете. Но особенно в сезон дождей. Потому что, сами понимаете, потом как намокнет. Ну, паспорта, то они... Ну, все равно, желательно, чтобы у него все было цель. По условиям жизни, конечно, я вам скажу. Если вас напрягает что-то с языком... Я с арабами объяснялся на пальцах. А так, русского язычного там населения хватает. Особенно в Батьяне. Это считайте русский город. поймите, поверьте, поверьте, Тахана Маркази тоже куча ларьков. И арабы, и евреи все не понимают. Ну, некоторые не понимают... Ни случай не запомнился, в аптеку пришел за обезболивающим. Женщина по-русски, а этот э, еврей-то Говорит нет. Но по глазам вижу засранец, что он все понимает. Mm -hmm. Ну да ладно, дело не в этом. Так что языковый барьер, это легко проходимо. Если я с арабами сколько месяцев объяснялся на пальце на стройке, то ой, прошу прощения, это все ерунда. По жилищным условиям, ну как жилищные условия, ребята? Ну трехкомнатная хата. Конечно, вот у нас комната была проходная. Но жить можно. Что вы там будете устраивать? Вы при утром уходите рано, вот я вставал в 4-5 утра, понимаете? Приходил домой поздно вечером, часы нагонял, 12-13. Заработки там разные, я вам скажу сразу, от 28 до 35 шекелей, ну это куда попадете, понимаете? Э, ну если хотите полегче, уборка офисов, ну тут надо сразу быть готовым, например, 40 этажей и два паркинга. Ну дурака будете ходить валять, в общем говоря, бумажечку искать, ну... Там можно пристроиться. Но ну, я был настройку. Вот мне было потягивая. Я как приехал туда, ну, если я глянул, говорю, ребята, мне лучше мешок с цементом перенести, понимаете? Так само Луна парк, например, дней браки. Нормально, тоже уборочка. Но тут есть один нюанс. Не браки там э, проезд вам никто оплачивать не будет. Да, еще, кстати, проезд на работу оплачивает вам работодатель. 213 шекелей он вам дает. Так что карточку сделайте, эта карточка будете кататься целый месяц, куда захотите, в любой город по любым направлению. А тут надо будет и самим проезд тогда оплачивать, и питание. Ну, я вам скажу, вот, например, мне проезд оплачивали, а питание сами себе добывали. Ну, в общем, волка ну и Ребята, ну, если вы настроились на белых агенцию, лично мне понравилось. Вот вам крест на все пузо. Я говорю, как есть по-простому. По, по черно-белому. Мне такой человек, это черное, это черное, это белое-белое. Мне понравилось все. Понимаете? Просто надо выдержать психологически. Желательно это дело не употреблять. Ну можно в выходной там водочку пивком полирнул, и все нормально. Будет. Наших там хватает, поверьте мне. Сейчас я собрался в другую страну, немножко проехал, отдохнул. Ну какую страну пока я говорить не буду. Я человек сверберный, а там оно покажет. Ну в принципе я доволен. Если хотите заработать, едьте. Ну надо пахать и быть готовым по 12 по 14 часов. Со мной вот, например, жили в одной хате э, на голом там волос Тернополя, да, с Тернополя. Так ему 58 лет. Он 19 часов там несколько раз отстаивал на, на кухне, на мойке. Так что, ну, хотите на мойку, зато там будет у вас бесплатная еда. Ну, там надо, конечно, не знаю, мне она не устраивала. Я по подработкам бегал, но меня она не устраивала. Вот что-то не то, понимаете. Я человек такой, что-то ну, действие. Ну, в общем, вы поняли. А так, удачи вам в ваших начинаниях и в ваших поездках.